Jackson. А, да. Не знаю, нормально по звуку или нормально Надеюсь, нормально Короче, во-первых, у меня что-то комп как-то это Лагает прям Мне не нравится Но ну, видите, и тут даже подлагивание Даже в ПВ. И я хуй знаю, что с этим делать Но у меня есть только одна идея Снести винду полностью. И заново все установить. МБ какого-то говна накачал. Я хуй знаю. Ну вот последние, наверное, недели две такая хуйня. Ну что это такое? Пизда. Вот, по поводу Хованского. Ну, абсолютно у него и Максимальный негатив к этому человеку. Ну, я не думаю, вряд ли он будет стримить. Скорее всего, просто рекламу сделал. На, бутылке, на бутылку водки себе заработал, и ему заебись. Блин, короче, давайте сегодня так попробуем поиграть. А, у меня еще задержка какая-то. А вот какого хуя? С интернетом у меня, по идее, все нормально. Но почему у меня такой пинг? Он починился. Непонятно. Так, сейчас секунду, ребят. А хули мне никто не отвечает Я что-то вам отвечаю, вы мне отвечаете Ответьте мне кто-нибудь Бля, ну что такое Мне не нравится Я даже не знаю, пробовать куда-то пойти, не пробовать такими лагами. Так. Давайте вот такую хуйню купим сразу. Не, не сюда. Вот сюда. Сюда. Короче, не знаю, на днях, наверное, займусь этим. Но, по-любому, придется, нет. Снести виндук, хуя. Все по-новому скачать, но, блядь, это так запарно, у меня столько всего. Столько всяких хуевин для монтажа и так далее. Это все куда-то надо на какой-то диск скидывать и так далее. Ну, не лагай, пожалуйста, Адео. Пиздает. А, короче... Го, не знаю. Да, блядь, ну что за хуйня? Го, попробуем куда-нибудь сбегать, не знаю. Но если будет лагать, я офну, просто буду уже разбираться. Что за хуйня? Я не хотел подобрать, но вроде перезагрузил комп, и у меня, ну, более-менее все нормально было. А чё меня не берут? 97-97. Типа лов какой-то? Ладно, давайте... Просто сбегаем на какой-то КВ, посмотрим. Где там какие-то дрейбики на небо есть. Блин, как неудобно все сделано. Вон какой-то новый квест. Куда это мне надо? Ч это было? Меня просто откинуло назад. Блин, на МБ у меня какая-то хуйня с интернетом. Хотя вряд ли. Ну типа, пинг нормальный, наверное, для ПВ. Ну а что не так, сука? Так, а куда мне надо? Но... No. Короче, на гость, делаем какой-то квест, и я офф, но будет вот такой стрим на пару минут. на ну, делать? Буду разбираться с компом. Ну это пизда. А у тебя величие? Да давно. Просто я его не качаю, даже сюжетку не доделал. Я прикольный моб. Это мне его надо? Нет. Далё. Да да пизда полна. А что делать-то надо? Наверное убивать этих мобов И потом из них какая-то хуйня появится А че их так много? Хотя, вот теперь немного отлагало вроде. И фпс вроде поднялся. Ась? Здорово-здорово. Блять, надо было эту хуйню врубить. Да не, все равно, блять, какие-то лаги. надо отрубить вот эту хуйню, вот модель у тебя тут стоит, стоит галочка, надо ее убрать и все будет заебись а что они там, типа небо качают? а почему я у них пате? Прям совсем не играбельно. И снова фпс просил. Короче, не знаю, ребят. Я, наверное, офф, но, но типа хуйня какая-то. Разберусь с компом. И на днях подрублю. Ну типа у меня вон 10 FPS, а как мне играть? Хуйня полная. Я, правда, не знаю, сколько я буду с этим, с этой хуйней разбираться. Ну-ка, если я пойду куда-нибудь? Ну, давайте просто попробуем потестить. Куда-нибудь, море иллюзии или еще что то такое. Ну, если меня возьмут, конечно. Ну, хотя, по идее, я там вообще пиздец лагать как буду. Если я лагаю на локах, где бегаю один Бля, надо бы дейлик проверить Вот тут там море иллюзий Не, у меня до этого-то все нормально было, у меня во всех играх как-то начало лагать и в пв, и в доте, и так далее, прям жуткие-то лаги, и все очень долго грузится, и FPS везде проседает, до этого-то у меня все нормально было, я сперва думал, типа, это вот новый патч в доте, добавили, из-за этого у меня лагает, что-то комп не увозит, там много всего добавили, но потом и типа на офа заходил, и на фейсер лаг заходил, у меня везде какие-то лаги. Непонятные. Ну ладно, давайте хотя бы дейлик попробуем сделать. Да вот, настройки обычные открываешь, и у тебя там, видишь, есть такая тема, модель. Вот ее надо отрубить, если она у тебя вырублена. Пиздец, <клес> вот это лагает. Так да, да-да, пизда да, какая-то, я не знаю. Б, не знаю, какой-то вирус неак на компьютере, еще какая-то хуйня. Но у меня типа есть вроде встроенный типа антивирус от Windows. Там он не находил вроде никакую хуйню. Хуй его знает. Так, тут никто не будет лагать, по идее, да? Почему у меня никого, блядь? <свес> <свес> а дело? Как мне дальше пройти с такой хуйней? У меня просто тупо перст не двигается. Но ну, типа я могу настройки поставить а, -а, -а хуевые вот этого я уверен ничего не поменяется. Обычно в ПВ настройки, но ну, особо никак не влияют на такую тему. Ну, давайте попробуем. Хотя стоп я просто да не так хуйня вот так а ч ⁇ еще еще еще Блять. Попросил уже секунду. у меня просто один кадр, блять, в минуту. Погодьте её, наверное Ногу попробуем просто поставить Хуйнюю графику Хотя бы пройти данж Потом оффно Буду разбираться компом Блин, ну как так-то, сука? Ну то одно, то другое, блять. Ну все, у меня ПВ сдох. Да, и... Ебать, графика хайповая. <смех> <смех> Чего, блять? На ком все ракеты ОФА. Короче, все поливали, и я ливну. <смех> вот такой хуенный стрим был. <смех> ну, типа, а ч за хуйня, что я могу сделать? <смех> Тупо нихуя не работает. Короче, попробуй, не знаю, винду, наверное, снести. Но другого варианта нет. И, скорее всего, завтра ничего не будет но когда-нибудь что-то будет не буду, я короче вышел они наверное доберут пати, пойдут, но <coughs> все равно я с такими лагами такой руины не буду я только одну плюху могу дать и потом у меня все лагает сперва я разберусь с компом потом буду играть нормально я бал. еще на такой графике играть как, блядь, не знаю, в восьмом году. И даже так лагает. Ну, пизда. Хотя фпс 60, но он, короче, резко проседает в моментах, как я понял. Вот, 60 сейчас резко просядет, там, на 40. Ну, хотя не резко. Ну, вот видите, как 10 фпс сразу проседает, он под начинается. Когда там пара FPS проседает, незаметно. Но когда там по десятке проседает, сразу блядь, призы. Короче, попробую, не знаю, починить комп, что за хуйня. Потом подрубил сорян за такой стрим, но, блядь. Не хотел подрубать, но я вроде перезагружал комп, и у меня потом что-то заработало, я думал, ну, вроде нормально. Вроде играбельно. Оказалось, нет. Давайте, пока-пока.